Сегодня с нами в эфире снова Павел Боев, наш бессменный шеф-повар, и Роман Бунилков. И сегодня мы будем готовить вот в этой штуковине. Паш, твой черед, Слушай, рассказывай, ну, что все-таки это сковорода, да, хотя она мультифункциональная, многофункциональная. Но не забываем самое главное, что это просто начинаем с того, что мы готовим как на обычной сковороде. Но! Есть один маленький секрет, помнишь, я тебе говорил, что в ней можно одновременно готовить два блюда, разных по э, времени и по температуре приготовления Под давлением мы будем готовить чуть позже, давай сначала все-таки используем ее как, как обычную сковородку, как обычный гриль с двумя зонами нагрева. Буду сегодня у вас с Дэвидом Боуи, возьму, да. Паш, куда что класть? А, давай все-таки здесь вот эту, вот эту часть, да, э, да, клади рыбу, О, а вот сюда мясо, отлично Обрати О. внимание, что температура немножко разная, да? Наша? Вернемся к нашей сковороде. Почему вообще в принципе сковорода? Почему не плита или что-то еще? Ты обратил внимание, да, что она достаточно заглублена для обычной сковороды? Да. Сделано это для того, чтобы можно было не только использовать ее как гриль, не только как сковороду, но и как пароварку, фритюрницу и кастрюлю отсюда ее электро... это свойство да, да. Многофункциональное, многофункциональное устройство да. почему многофункциональная сковорода жарение приготовление под давлением варение или варка да варка, приготовление, на пару. приготовление на пару приготовление снова под давлением то есть наше многофункциональное устройство будет сегодня страдать от наших рук а мы будем показывать какие продукты из него будут получаться а я пока перевернул да. Ты обратил внимание, да, что здесь у нас э, две разных зоны не просто э, визуально разделены, но разделены они температурно. Но сейчас разница небольшая, 5 градусов всего, но разницу я могу сделать больше. Да, конечно, больше. То, что поверхность общая, это не влияет, то что одна температура переходит нет, на зону другой? Это абсолютно не влияет. Умное устройство. Ребят, у вас есть большая сковорода. Вы можете на ней приготовить одновременно много ингредиентов. Для того, чтобы готовить одновременно... На плите классической вы используете несколько сковородок, они у вас, соответственно, пачкаются, мешаются и так далее. Здесь вы готовите на одном пространстве, и самое интересное, что скорость набора температуры очень большая. Да, Паш, да. Сколько вот ты нажимал там? Волшебную кнопочку, а, ну вот, boost. если нажать на, на кнопочку турбо буст, я думаю, что у нас за примерно за 7-8 минут до нужной температуры. Турбо буст это как педаль вверх. газа, акселератора да, в вашем автомобиле. Вы нажимаете газку, под, подбавляете машину, ускоряется, едет вперед. Так у нас функция турбо буст она вбрасывает температуру и за счет э, вот этой вот хитрой э, организации. Ой, вкусняшка. За счет хитрой организации инженерной э -э -э тепловой поверхности под э -э дном э жаровни, мы обеспечиваем эту высокую скорость роста температуры. Сложно говорю, упрощенно. Там так инженерно все классно придумано, что она очень быстро набирает температуру. Думаю, да. так круто. Да. Паша, расскажи, что мы можем делать, в принципе, на этой жаровне, вообще физически. Послушай, Чем... ну вот сейчас мы использовали ее просто как гриль, как сковороду. Креветки, бургеры, обжаривать вы, овощи. Ты, вообще... знаешь, Ром, мне кажется, ты немножко неправильно ставишь вопрос. Что мы можем готовить? Да все мы можем готовить. Как на Мы жаровне? можем варить супы. В Нет, это следующее, получается, Не Неважно, да. Мы можем жарить мясо, жарить креветки, жарить все что угодно, отваривать пасту, делать овощи на пару. Ты понимаешь, вот нам иногда пишут, а мы так приятно отвечаем, вообще люди очень любят смотреть ролики ага. и писать иногда очень обидные фразы. Типа, например, это слишком дорого, зачем мне это нужно? Ну хорошо, давай, ну, простая арифметика, слишком дорого. Значит, здесь мы имеем пароварку. Пароварка, э э э par par даже бытовая, да? 500 евро. Электроского рода. 500 евро. Yeah. No, не 40 тысяч рублей. 1020, наверное, рублей она стоит. Не суть ваша. Грина стоит. Мы работаем на профессиональном оборудовании. Соответственно, бытовая пароварка и пароварка, которую ты покупаешь в ресторан, пароварка в ресторан это 2-3 тысячи. но если мы берем, допустим, сравнивание с макароноваркой это 2-3 тысячи евро, как минимум. Это дорого. Дальше. Макароноварка. Паста Ну, паста более, да, да, да. Жаровня. Три уже, да? Нет? Это еще 3-3,5 тысячи евро, что мы называем да. грилем. А, фритюрница. Фритюрница. Да. Это фритюрница. И можем использовать ее как фритюрницу. Фритюрница. Еще 2-2,5 тысячи евро. То есть, оттого мы уже больше десятки набрали. Да, то есть десятки тысяч евро, десятки тысяч евро, да. и еще котел. Да, да, и еще котел. Это уже, есть, это шесть приборов, каждый из которых примерно. То есть если бы мы все эти устройства поставили бы рядом друг с другом, мы получили бы огромную кухню для столовой, в которой можно было бы работать. Но если у вас меню, которое вы хотите достаточно часто менять, то тогда логично. Будет Я, да, опять упустил. Вот нет, нет, нет, вот это, не не будем смешивать с мясом, наверное. Болта, моя болтовня, наверное, раз вот продукты портит. Нюанс следующим. Если бы мы с вами на одной большой кухне выставили бы все эти элементы и готовили бы как в столовые обеды, наверное, бы ну, как бы так и нужно было бы. Но когда сейчас у нас время требует от нас коммер коммерчески выгодных помещений, когда у нас размеры помещений уменьшаются, а стоимость аренды возрастает, естественно, востребованность мультиустройств возрастает. Параконвектомат – это мультиустройство, шокер вместе с расстойкой – это мультиустройство, и теперь это многофункциональная сковорода. Вдумайтесь на секунду, как много эта сковорода для вас экономит денег и добавляет возможности к вашему шефу. Ведь если у вас в меню всего 2-3 каких-то позиции, покупать из-за этого огромный гриль и рядом ставить еще пару плит, это слишком дорого. Слишком дорого, потому что вы заплатите за квадратуру этого места, за дополнительных людей. Или это все происходит в одной сковороде. Да, ну тут еще все. Ну, всякие... правильно распределить время и прав... да. правильно распределить возможности вашей. И тут у нас с персонала. вами всякие интересные няшечки. Ну, во-первых, да, электронный дисплей. Для меня это очень удобно. Большие цифры я вижу издалека, как бы, и мне, в принципе, для, для работы это супер класс. Паш, у нас готово. Да, я думаю, сейчас мы будем все это пробовать. Отлично. Итого у нас получилось на одной сковороде и мясо, и рыба. И вообще, на самом деле, ребят, если вам не скучно, вот вы там кучу роликов наших посмотрите, которые мы поснимали, потому что мы не только готовим, мы еще и едим, иногда это видно в камере. Ролики Apache Lab, ролики Apache Offline, ролики о нас, и вообще куча юмора на YouTube, которые мы выкладываем от себя, от души, чтобы вам было интересно смотреть. You're a mean one, Mr.